Может быть, Это же та самая дорога. Да, я помню, мы с нам здесь проезжали, я помню этот поворот. Точно. В нас же... в нас же кто-то врезался. Случилась авария, и я вырубился, а проснулся уже... там? Даже если это так, то что-то все равно не сходится. Где вообще признак аварии? Где вообще машины? Это... это все очень странно. Это все очень странно. Мне нужно как можно скорее найти Охотника или Итана и узнать о том, что здесь происходит. Черт. Может пойти в ту сторону? Мы оттуда с Итаном ехали домой. Блять, Говорил же я, что не стоит ехать неизвестным нам маршрутом. Покороче будет, говорил он. А в итоге чё? В итоге какая-то херня сейчас со мной происходит. Да и с Итаном небось тоже. Ладно. Пойду, пожалуй, в эту сторону. Надеюсь, я выйду на главную дорогу. И попрошу там уже помощи. Я не хочу кидать Итона. Он мой лучший друг. Но если... Если другого пути нет, то... Прости, дружище. Видимо, в таком случае наши пути разойдутся. Я просто... Ну я просто не знаю, где тебе искать. Здесь кругом лес. И в какой из них ты убежала, а где сейчас находишься, я не знаю. А рисковать идти искать тебя, это просто... Нужно быть безумцем. Ой, если бы тут еще эта хуйня неизвестная не водилась бы. Может быть я и рискнула бы. Но я даже не знаю, где она обитает. какое-то здание. Разрушенное здание. Что-то я не помню, чтобы оно здесь было, когда мы с нам проезжали. Да, его не было. Все это... Все это странно. Как... как, блядь? Откуда может взяться здание? Откуда? Его здесь не было. А теперь оно есть. У меня реально такое ощущение, словно я попал в какую-то... Аномальную зону, как будто здесь происходит абсолютная рандомная херня. Абсолютно то, что, то чего не может существовать на самом деле. Я, кстати, кое-что заметил, да и как-то не обратил внимания на это. Двери. На них царапины, причем с двух сторон. Да, и это находится абсолютно на всех дверях. Но сомневаюсь, что это сделала тварь, потому что царапина находится с двух сторон. Возможно, это охотник так помечал вещи, где он уже бывал. Ладно, пойду дальше. Но если моя теория с аномальной зоной верна, то значит я не смогу выбраться отсюда, пока не узнаю ответы. Я что-то вижу. Какой-то забор. И... Что это такое? А... Этого точно не было. Это какая-то база? Какой-то кран. Контейнеры. Да, этого... Этого точно не было. Конечно, когда мы ехали, была ночь, но я бы... Я бы точно увидел это Но даже если бы Конкретно эту базу я бы не увидел То то здание я бы точно заметил бы Все это странно Это еще что за коробка И снова эти метки Да, кажись Это охотник помечает так Места в которых он уже бывал Странно Микроволновка Здесь кто-то видимо жил Ну, нужно осмотреться. Так или иначе, это обязательно нужно сделать. Кто знает, может быть здесь каким-то чудом есть люди, которые объяснят мне, что происходит. Интересно. Так. Коробки всякие. Похоже, это... Это что-то типа завода По производству каких-то вещей Верстак и тут всякая херня Похоже на них создавали вазу Ну или прочий мусор Так Это у нас что? Туалет Но тут ничего особенного нет А здесь тоже, да? Так Похоже, здесь тоже нет людей Но, видимо, здесь и реально создавали Всякие вазы, тарелки А может быть, что-то еще Видимо, это какой-то завод Так Ну, ни хера себе дверки Так а здесь уже что-то другое. Телефон! Так? Черт, он не работает. Да и в принципе, на что я надеялся? Если вышка не работает, то как будто телефон заработает. Да, видимо, это завод. И здесь производили разные вещи. Ладно. Здесь еще ящики всякие. Похоже, здесь я тоже ничего не найду. Ряды с ящиками, но тоже ничего особенного здесь нет. Слушай, блядь. Не может быть, опять эта херня. Все, блядь. с меня хватит. Я долго страдал этой хуйней, я долго прятался. Так. Пора показать им, на что я способен. Ну давай, выходи, тварь. Какого... Блядь. Какого хуя? Какого хуя их так много? Блять. Бля! Сука! Нужно срочно бежать! Нужно срочно бежать! Фух. Ну вроде бы оторвался! Не вовремя, конечно, снег пошел! это было я не понимаю сука я еще вообще не знаю где сейчас иду найти бы хоть что-то так откуда эти твари блять берутся их там было до хера блять просто до хера Лучше пойду, блядь. Я не знаю, может у меня галлюцинации насчет змей, но проверять это... Фу, блядь, я вышел сюда. Отлично. Слава богу. Что это за твари? Мне нужно понять, кто они... Кто они и что они из себя представляют. Что? Записка? Я точно помню, что ее здесь не было. Так. Послушай, парень, я знаю, что это прозвучит странно, но тебе нужно отправиться туда, где ты впервые открыл глаза. Там мы сможем с тобой встретиться, и там я тебе расскажу обо всем. Поторопись.